2 миллиарда долларов газа вышло наружу. Это не какой-то дядя Вася-слесарь. Намеренные взрывы. Кто же это сделал? Все больше стран закрывается. Огромный забор. Кто не съездил в Финляндию, я не виноват. Черные списки, санкции, доходы падают, сокращения, увольнения. Надо проявлять русскую смекалку. Настраивайтесь на плодотворную работу. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты чтобы не загореться заживо Привет, друзья, это очередной выпуск новостей от Игоря Рыбакова. Сегодня мы поговорим о событиях, которые пока остаются в тени, но они буквально переворачивают нашу жизнь с ног на голову. Поехали. Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на северных потоках. Давайте разберем подробнее, что же там случилось. Дело в том, что северные потоки были остановлены, да, ну то есть газ не поступал, но дело в том, что труба была полностью заполнена газом и в любой момент вентиль открываешь и газ пошел в Европу. В результате сейчас после этих взрывов или повреждений газ, который находился в трубе, он выходит вот и на море видно это огромное вот зрелище. 2 миллиарда долларов газа вышло наружу. Ну, вот. Но самое главное, что труба, в которую вложены десятки миллиардов долларов, она будет непригодна для дальнейшего использования. В нее зальется соленая вода, изнутри возникнет коррозия и все. И уже ученые и аналитики сказали, что не будет возможности использовать этот трубопровод для транспортировки. Посмотрим. Дело в том, что, ну, может быть, кулибины что-то придумают, но пока не закончится все это напряжение, точно никто разбираться не будет, сейчас будут стороны обвинять друг друга. Это намеренные взрывы, по всей видимости, повреждающие трубу. Кто их делает, непонятно. Ну вот я зачитываю официальные сообщения властей Швеции и Дании. Они тоже считают, что разрушения на газопроводах были преднамеренными. В НАТО тоже признали, что утечки на газопроводах, северный поток — результаты диверсии. А ФСБ России начала расследование дела о международном терроризме из-за утечек. Вот так. Все блин, признают, что рукотворные, но при этом никто не сознается, а кто же это сделал все. Факт остается фактом, ребят. это не какой-то дядя Вася-слесарь, это специальное инженерное оборудование, да? на глубине 100 метров заложить какие-то взрывчатки, там, бомбы и так далее, взорвать. Ребят, это хорошо вооруженные люди, оснащенные и так далее, и, конечно же, в мире, скорее всего, много людей, которые знают, что там произошло. В общем, будем следить за ситуацией, но факт остается фактом. Следует признать, что целый период, который проживала Россия в последние, там, 10-15 лет, он завершен. Все. Энергоресурсы из России больше не будут в таком объеме, как ранее, идти в Европу. Просто маршрутов нет. Эмбарго на нефть и так далее запрещает нефть. Газовая труда взорвана, значит это по газу. Да, возможно какие-то там поставки сжиженного газа и так далее, но это уже другая история. В общем, парадигма, что Россия, ведущая энергетическая держава, временно прерывается. Дело в том, что пока Россия построит маршруты на Восток, Китай, не знаю, там, на Индийский океан и так далее, ну, пройдут десятки лет, это важнейшее экономическое событие очень сильно повлияет на российский бюджет на жизнь людей, на ваш непосредственный кошелек очень повлияет. Мы это почувствуем в двадцать третьем году. Мы точно не умрем, сразу скажу, но ощутим вот этот вот экономический удар точно. А теперь другие не менее тревожные новости. Европа и США готовят новые санкции. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйн анонсировал очередной пакет санкций против России. В числе мер планировалось расширение персонального черного списка. В этом черном списке в большинстве своем это малоизвестные чиновники, участвовавшие в проведении референдума в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Видимо, Еврокомиссия и Америка готовятся к объявлению результатов референдума и возможно, вхождению новых территорий в состав России, потому уже подготавливают черные списки, санкции и так далее. Также Евросоюз планирует ввести потолок цен на российскую нефть перевозчикам и страховым компаниям могут запретить заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается выше определенной цены. Также могут быть введены ограничения на новые контракты с Роснефтью, Газпромнефтью и Транснефтью. Ранее Путин заявлял, что если будут введены какие-то ограничения на цену, то просто Россия не будет поставлять нефть. Ну вот, смотрите, газа уже не будет поставлять, труба взорвана, да, нефть, ну, видимо, не будет поставлять, потому что не согласна будет на низкую цену и так далее. Вместе с тем появилась информация, что США могут запретить торговлю долларом в России. Будьте сейчас особо внимательны в рамках новых санкций. Также в перечень американских санкций попала национальная платежная система МИР. Вы, наверное, слышали, да, об отключениях турецких банков платежной системы МИР, Вьетнама и так далее. А агентства по страхованию вкладов и российские банки, им грозит новая волна отключений по SWIFT. Поэтому, если у вас все еще есть долларовые, евровые счета или счета в валютах недружественных стран, поспешите от этого избавиться, потому что, ну, реально, эти деньги ваши могут быть просто заблокированы до времен, пока санкции Америки и отношения России не будут сняты. Ну, пока речь идет, наверное, о запрете торговли долларом, да, пока у евро нет запрета, поэтому, если вы еще пока не готовы выходить из валюты, хотя бы поменяйте доллары на евро. Друзья мои, это все напоминает мне шоу Труман. Россия живет 30 лет вот в таком шатре, который создали определенные архитекторы, которые сказали, что за то, что Россия поставляла нефть, газ, сырье на рынок, в Россию поставлялись Айфоны и прочие вот это вот потребительское дребедень. Так вот шоу Труман закончилось. Вот этот вот шатер, который окружал Россию он сейчас, ну, как бы дырявый. Смотрите, труб больше нет, эмбарго на нефть и так далее, поэтому это действительно приведет к тому, что Россия воссоединится с реальностью. Теперь придется производить многие продукты самим. Ребята, это очень важно сейчас понимать, это будет реально вызов для российской экономики, для российских экономических субъектов реализовать очень многие вещи в России, потому что мы банально не сможем их больше покупать нигде и привозить в Россию. Понятно? Поэтому, смотрите, мы точно не умрем, но напрячься придется. Если раньше мы просто сжимали булки и боялись, то теперь нужно будет сжимать булки и строить новые заводы, новые проекты, новые подходы, поэтому будет чем заняться. Настраивайтесь на плодотворную работу. Владимир Путин подписал указ, который дает правительству право запрещать грузоперевозки компаниям из недружественных стран. История вопроса. Дело в том, что уже давно в Европе запрещены перевозки по Европе транспортными компаниями из России и Беларуси. А российские грузовики едут до границы с Европой, там трак перецепляется грузовикам, которые европейские, и поехали дальше. Вот и все. И, соответственно, Путин подписал указ, который вводит зеркальную, в общем-то, норму, как возможность вводить ответную реакцию. Вот. Ну, то есть, что такое изоляция? Это когда простраивается вот этот барьерный слой и два больших анклава перестают общаться, две больших, огромных экономики. Европа это, это, знаете, это супердержава, Европейский союз и Россия супердержава, они перестают торговать и общаться. Почему? Ну, один с одной стороны ввел вот эти вот барьеры, да, транспортные там, всякие там запреты и так далее, а другой, как зеркально, с другой стороны. И в результате вот этот вот барьерный слой образовался. Никакого забора нет, дорога есть, но проехать невозможно, потому что здесь одни грузовики не ездят, здесь другие и так далее. Я не знаю, на лошадях, что ли, мы будем торговать и так далее, но, возможно, какие-то варианты найдутся, может быть, где-то будут договариваться. Во всяком случае, такой подход теоретически мотивирует да, стороны искать какие-то там обходные или компромиссные решения, ну или отправит нас в еще большую такую вот самоизоляцию, да, на зло всем откушу руку, то есть с обеих сторон такие чуваки сидят, все, я, я вот здесь и другой, я вот здесь и все, они перестают торговать, общаться. Европейский союз, Россия, да, они, конечно, остаются абсолютными проигравшими в этой всей вот истории, вот и все. Ну и, конечно же, Китай и Америка, да, становится абсолютно выигравшим, потому что, чем слабее Россия и Евросоюз, тем сильнее Америка и Китай. Про инвестиции. Друзья мои, очень многие физические лица были очень обеспокоены, что с 1 октября введут запрет на возможность неквалифицированных инвесторов покупать акции на бирже. Это действительно очень такое вызывающее событие, потому что миллионы россиян да, покупали акции, правда, которые упали в последнее время, но если бы им запретили и дали торговать на бирже, знаете, что было бы? Понятно, что бы было бы. Куча мошенничества, люди потеряли деньги и так далее, поэтому регулятор установил лазейку. Он сказал, окей, физическим лицам неквалифицированным нельзя покупать акции, а юридическим лицам вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений. Опа! А это значит, что все физики не квалы, могут открыть какое-то там общество, ооо, там и так далее, и на эту ошку покупать акции и вот все что это крыто. Поэтому, ребята, ловите лайфхак, пользуйтесь. Если у вас все еще есть деньги, на которые вы покупаете акции, пожалуйста, держите лайфхак. Я понимаю, что это, в общем-то, новость не для многих, потому что, в общем-то, сейчас другая проблема. Доходы падают, сокращения, увольнения. но, тем не менее, некоторые люди все еще мучаются, куда им там инвестировать. Я вам так скажу, я сделаю специальный выпуск, куда сейчас наилучшим образом следует инвестировать, если у вас все еще остались деньги, но этот выпуск посвящу именно событиям, которые резко меняют нашу с вами жизнь и в основном касается, ну, давайте так, большинства людей. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил расширить перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации за счет владельцев и руководителей компании, а также работников, занятых в непрерывном производстве на объектах критической инфраструктуры. Ну и действительно, что получается? Если в мобилизацию попадает человек, вот мой знакомый, он ИПшник, у этого ИП 100 миллионов оборот, у него 12 человек трудоустроены на ИП. Это означает, немедленное закрытие этого ИП, немедленное увольнение 12 человек, да, и экономика теряет налогов от этого ИП, ну, сами можете посчитать, там, 6-10 процентов от 150 миллионов и так далее. А кто будет эти ну, налоги бюджет собирать? Кто будет поддерживать этих 12 уволенных людей и так далее? Поэтому сейчас очень интересная ситуация, то есть мобилизуя людей, которые являются, ну, корнем, что ли, в создании рабочих мест продуктов и услуг, да, но мы как будто бы пилим сук, на котором сидим. И вот регулятор пытается как-то это дело балансировать. Ну и чтобы ему помочь, Российский союз промышленников и предпринимателей вот сделал это предложение. Друзья мои, ну вот примут этот указ или не примут, а также другие какие-то там вот эти вот льготы и так далее. Я привык на самом деле ну, своими руками создавать для себя поле причин, в котором случается желаемое чаще, чем обыденное. Я хочу вам помочь тоже самим, своими руками это создавать, поэтому 4 октября приглашаю всех вас на свой вебинар, где я расскажу вам пошаговый алгоритм, как на руинах вот этой стабильности, да, построить новое будущее. Вы все сами чувствуете сердцем, телом, умом, вот, ну, реально вот эту вот неопределенность. Это ад какой-то, да? но на самом деле жить в этом в аду невозможно, изнашиваешься, поэтому я вам дам пошаговый план выхода из кризиса, понятно? Которым я постоянно пользуюсь, и это десятый кризис в моей жизни. Это мой вам подарок. Подчеркну, вебинар бесплатный 4 октября, проходите по ссылке, регистрируйтесь, и я вас жду. Власти Финляндии подтвердили, что закроют границы для российских туристов 30 сентября. Так как мы выходим 30 сентября, поэтому стало быть, границы, наверное, уже закрыты. Кто не съездил в Финляндию, я не виноват. Ограничения, когда вступят, это еще полбеды. Финны уже заявили, что они, возможно, построят даже огромный забор на границе Финляндии и России. Да? Если раньше у нас в основном заборы были где? На Рублевке. Приезжаешь там, шестиметровые заборы, ну что это такое? Сейчас будет на границе России и Финляндии. Вон. Финны сказали, что сделают исключение для въезжающих по гуманитарным, семейным причинам, для учебы, работы или лечения, но туристам Финляндии будет заказано. Дело в том, что в последнее время очень многие люди ездили транзитом через Финляндию, чтобы летать там, в Европу, в другие страны и так далее, теперь финский маршрут закрыт. Короче, все больше стран закрывается, Норвегия, кстати, пока осталась, поэтому самые северные маршруты, пожалуйста, пока открыты, но надолго ли? Непонятно. Ну, в общем-то, смотрите, в Карелии почти так же классно, как в Финляндии. Я надеюсь, что Карелия, которая была обделена, вообще говоря, вниманием российских туристов, которые, ну, ехали там в финскую природу, там посмотреть на финских озерах, кстати, там прекрасно, да, теперь будут ехать в Карелию, да, ну и эти денежки оставлять, на которые там это карельский перешейк будет как-то благоустраиваться, потому что там, честно говоря, ну, недоинвестирован. Поэтому, возможно, мы с вами встретимся теперь в Карелии, а не Финляндии. Новости импортозамещения, что-то давно, кстати, их не было, да. Итак, вместо магазинов Лего в России откроется новая сеть Мир Кубиков. Новую сеть запустит группа компаний Inventive Retail Group, рассказал ЭБК, президент группы Тихон Смыков. Тихон Смыков, вы уж, пожалуйста, сделайте так, чтобы это были такие хорошие кубики, да, они а вот такие, которые соединить невозможно, Значит, там молотком надо забивать. Я знаю, эти русские конструкторы, хрен соединишь, и когда я производителя спрашивал, а чего вы такие конструкторы-то выпускаете, их же вот даже взрослый не может собрать, он говорит, а надо проявлять русскую смекалку. Ребят, вот Тихон Смыков, я тебя очень прошу, давай-ка сделай нам, ну, нормальные кубики, чтобы вот лего мы, конечно, знаем, мы хорошо изучили этот конструктор, это классный конструктор, но теперь нам нужны русские кубики, да, из мира кубиков. Давай, сделай, Тихон, а мы уж тебя поддержим. Я думал, Тихон будет нам делать русские кубики, а тут решил прочитать новость дальше, а тут написано, что первые магазины мира кубиков, да, в них будет продаваться продукция Лего, ввезенная в Россию по параллельному импорту товара других производителей. Ну неужели мы кубики Лего, не можем произвести. Ну, найдется российский производитель, и не один, я думаю, десятки и сотни, кто эти игрушки. да, Ну, пожалуйста, заимствуйте идеи у Лего или у, там у каких-то еще там производителей этих игрушек, ну и воспроизводите клоны, ну как в Китае. Друзья мои, я жду предпринимателей, которые воспользуются текущим моментом и сделают российские нормальные такие вот кубики. Кредитные каникулы все-таки ввели. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о представлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей. В прошлых выпусках я сетовал на то, что могут затянуть принятие этого закона. И вот закон принят. Это пример того, как можно быстро и профессионально выполнять свою работу. Уже поступили разъяснения Центрального банка, как выполнять этот закон и так далее. Единственное, появились вот сообщения о том, что мужчинам, вот те, кто попадает под потенциал мобилизации, перестали давать сейчас кредиты, ну, чтобы, типа, не реструктуризировать потом, видите? Всегда на фоне таких вещей поступают, вот видите, вот разнонаправленные сообщения, но, тем не менее, я так скажу, закон достаточно детально прописывает, какие кредитные каникулы могут быть, поэтому те, кого интересуют вот рассрочки или там кредитные каникулы, вовремя обратитесь, подавайте заявление, достаточно жестко и четко есть предписано, какие сроки рассматриваются эти заявления и так далее, чтобы воспользоваться этим законом, ознакомьтесь с ним в соответствующих источниках. Кредитные каникулы — это, конечно же, хорошо, однако все равно проценты платить и так далее. Я все-таки сторонник того, чтобы мы совмещали, да, пользовались правами, которые у нас есть на льготы, на реструктуризации и так далее, а еще и сами делали так, чтобы нам становилось лучше. Поэтому напоминаю еще раз, 4 октября приходите на антикризисный вебинар «Как на руинах стабильности построить свое новое будущее». Бесплатно подарю вам свою антикризисную программу. Напомню, это десятый кризис моей жизни. И я отгружу вам бесплатно все свои подходы, как я действую, как я рекомендую своим ученикам действовать. Ты сможешь воспользоваться этой программой. 4 октября